Доброго дня. Думал отойти от Грудинина, но очень много писем, масса суждений в комментариях. Тема, как видно, не раскрыта. Причем очень много, больше всех отзывов от навальновцев. Но об этом чуть позже. Кстати, отвечу на очень важный, очень часто задаваемый после роликов о Грудинине вопрос, не проплачен ли я. Не проплачен, представляете? Когда я говорил что-то хорошее про Болдырева, про Удальцова, Бажутина, даже про Собчак... Никто почему-то не подозревал меня в продажности. Почему сейчас? Потому что выше перечисленных никто всерьез не воспринимал, а Грудинина восприняли. боты вдруг воспряли. Кстати, народ, многие пишут под роликами, что на моем канале затираются или вообще не публикуются комментарии. Дело в том, что на канале включен антиспам, и некоторые сообщения публикуются только после проверки. Все ваши неопубликованные комменты, их не так уж и много, я проверяю и одобряю все подряд, и плохие, и хорошие, положительные, и отрицательные. А если этого не делать, и вот как раз о кремлеботах, которые примчались из вонючего далека. Под роликами о Грудинине из тысячи комментов 500 было всего от 4 пользователей. Причем это была копипаста однозначная, один и тот же текст под каждым абсолютно нормальным обычным комментарием. Это делает неудобным чтение комментов... Адекватных людей и именно от этих упырей стоит защита. Кстати, кремлеботов, ведущих адекватный диалог, я только приветствую. Истинно не только в вине, но и в споре. Так к чему я? К тому, что кремлеботы дико возбудились на Грудинина, такой активности очень давно не было. Это как минимум странно. Такая реакция была только на ролики про Путина и сотоварищей. Я даже удивился, когда кремлиботы вдруг пропали. Стоило заговорить про оппозиционных кандидатов, они исчезли с поля зрения. Тогда я подумал, что их, может быть, перестали особо напрягать, может быть, даже и распустили. Но стоило заговорить про Грудинина, они сразу налетели. Второй момент. Под моими роликами сотни лайков и единицы дизлайков. Я к этому привык, особо не удивляюсь. А тут вдруг они практически сравнялись. Это впервые. С чего бы вдруг... А с того, по всей видимости, что навальновцы в связи с недопуском своего вождя в кандидаты как-то исподволь оказались в оппозиции уже не Путину, а Грудинину. Почему? Потому что огромное количество людей вдруг поверило этому человеку и решило идти на выборы. Многие поняли, что пора начинать хоть как-то шевелиться. А это противоречит призывам Навального бойкотировать выборы. Также видео не понравилось антисемитам, ведь Грудинин, по мнению многих из них, порхатый еврей. И кто-то из них тоже начал лепить дизлайки. А многих бесит уже одно только слово «коммунист». А ведь коммунисты поддерживают Грудинина. Беда его и в том, что он был в «Единой России». Этот факт не нравится и тем, и этим. В нем есть что-то нехорошее на любой вкус для каждой партии или движения. Часто что-то притянутое, передернутое, раздутое, но зато для всех и для каждого, кто ищет и хочет найти какую-то гадость. А в администрации президента в срочном порядке готовят своего оппозиционера в пику Грудинину, ибо перепугались. Кстати, почему-то многие совсем не думают о хронологии событий. Грудинин стал популярен в народе задолго до своего выдвижения, тогда никто и не думал о Грудинине как о кандидате. Я верю в то, что Путин не дурак, но в такие долгосрочные планы, ну не такой уж он продуман. И слишком уж кипит у администрации президента после выдвижения Грудинина. В то же время за Грудинина выступают и Болдырев, и Удальцов, и другие оппозиционеры, смысла перечислять не вижу. Грудининское выдвижение развалило оппозицию пополам. И это замечательно, теперь в оппозиции не осколки народного недовольства, а беспрецедентная сила, такая, какой никогда еще не видела правительство России, за исключением 1917 года, 1917 года. А бойкотировать выборы? Да мы это делаем уже десятки лет, не договариваясь. А сейчас мы будем просиживать диваны под лозунгом «Мы бойкотируем выборы». Вот если честно, в данной ситуации именно бойкот выборов выглядит замутой наших феодалов. Про еврейство Грудинина уже не хочу повторяться. Так сложилось, что в России на данный момент все богатые люди – евреи или полукровки. А нищеброду не то что президентом и кандидатом стать абсолютно нереальным. И с этим, ну, не поспоришь. Коммунисты, человек, считающий любого коммуниста под лицом и негодяем, от многих, кстати, даже ненавистью прет. Такой человек или не знает абсолютно ничего по теме, или не здоров психически. Коммунисты землю пахали, заводы строили, добывали ресурсы, поднимали страну. И образование и медицины были лучшими и бесплатными при коммунистах. Они в конце концов вас рожали или ваших родителей. Они защитили страну от фашизма. Или не вы несете фотографии ваших предков на 9 мая? У меня отец был коммунист всю жизнь и после пенсии тоже работал сварщиком. Хорошо работал, предложили поменять квартиру на большую, отказался. И в этой хорошо, предложили в вне очереди жигуль, отказался, мотоцикл есть с коляской. И таких коммунистов было больше, чем тех, которые потом вошли в единую Россию и начали грести бабло, пожирая ресурсы и грабя народ. В кстати, коммунизмы, они при этом развиваются семимильными шагами. А мы доживаем в том, что построили ненавистные коммунисты, разрушая все больше и ничего не строя взамен. За время правления Владимира Владимировича погибло более 70 тысяч заводов, предприятий, немало из которых знает не только вся Россия, но и весь мир. И те коммунисты не жрали в три горла, как те же единороссы. Вот бог с ними, с коммунистами. Моя же позиция такая – я говорил об этом, скажу еще раз. Мне реально все равно, как будут звать президента и какой он будет национальности. Я не поддерживаю какого-то отдельного человека, который мне нравится за какие-то свои личные качества, за характер, за доброту душевную, там еще что-то, за красивые глаза. Для реализации любви у меня есть женщина. Я не поддерживаю какую-то партию или движение конкретно. Я ни за кем не следую, ибо не люблю, когда кто-то думает и решает за меня. Мне нравится мой ход мысли. А если что, есть друзья, у которых я могу мнение спросить, есть печатная продукция, из которой можно мысли почерпнуть, еще есть какие-то варианты. Так к чему я? К тому, что мне по большому счету все равно, как жил Грудинин раньше и как он собирается жить дальше. Нет, конечно, если он вдруг начнет выполнять обещанное, я буду только рад. Но если вдруг что-то пойдет не так, я не впаду в депрессию. Результат в любом случае будет, в отличие от варианта с бойкотом выборов. Еще о бойкоте. Очевидно, как я уже говорил ранее, что выборы состоятся в любом случае, при любой явке. И бойкот пройдет незамеченным, если не брать во внимание некоторое количество видосов в соцсетях, которые потом выйдут под лозунгом «Вот все из-за вас, не могли как мы дома посидеть, теперь снова Путин президент». Есть, конечно, надежда, что Навальный поймет никчемность такой акции, и он уже поговаривает об этом. А теперь с выдвижением Грудинина эта никчемность вообще лежит на поверхности. И есть надежда, что Навальный поймет это, что поймет и вольет свои немалые силы в Грудинина. Не как в Грудинина, а как в противника Путина. Плевать евреей, буржуй, коммуняка. Он пендель для народа на шатырный спирт, понимаете? У Путина как минимум половина электората была всегда, а сейчас он теряет позиции не по дням, а по часам. Я не сомневаюсь, что на этих выборах вопрос о власти будет стоять так же прозрачно, как и в 2000, 2004, 2008, и только поэтому голосовать надо будет за Грудинина. Пусть даже не в мечтах о втором туре, о дебатах кандидатов Путина и Грудинина. Скорее всего, власти сделают абсолютно все, чтобы до этого не допустить. Потому что они понимают, что Владимир Владимирович сольет, по-любому однозначно, в первые же минуты. А надо сделать это хотя бы для демонстрации недовольства общества. Понимаете, не сидеть и плакать, а пойти что-то сделать. Пойти хотя бы для того, чтобы власти охренели от явки сначала и от подсчета голосов потом. Только так власть поймет, что народ уже готов к чему-то большему. К тому, что народ уже не хочет сидеть толстой жопой, блять, в мягком кресле. У себя дома и ныть, блять, Что, сука, все не сложилось, опять киданули. Вот реально противно об этом даже говорить. А все эти копания в грязном белье Грудинина. Почему его вот так вот странно выдвинули? Почему был не Болдырев? Почему Зюганов отказался? Все это не бросает на него тени. Это политика. И раскапывание скелетов в его прошлом не должно бросать на него тени. Это бизнес. И абсолютно ни один человек из тех, кто балаболит в интернете, не знает на самом деле деталей, почему, что и как. Те, кто за, пишут хвалебные вещи, те, кто против, поливают его дерьмом Грудинина, и каждый из читающих верит в то, что ему нравится. Вот и вся система. А правда не знает ни хрена никто. Или ярлык «Грудинин. Путинский проект». Мне понравилось по этому поводу высказывание Делягина. Я его не буду пытаться пересказывать, я его проще прочитаю. Этот проект нужен самым разным силам, способным быстро накачать громкую и неадекватную пропаганду, включая некоторые элементы администрации президента, которым он может поднять явку, с чем очевидным образом не справляется Собчак, и мешает другим похожим силам, которые и грызутся вокруг него, как стая бездомных собак, вызывая ужас и отвращение не только у наблюдателей, но, думаю, и у него самого. Про пиар он знает и умеет немного больше, чем обычный бизнесмен, и это не комплимент. Этим он принципиально отличается от других объектов слепого поклонения и слепой же ненависти. И поэтому отвращение к пропагандистским истерикам, от спасителя и объединителя всех левопатриотических сил, до клубничного олигарха, продавшегося азербайджанцам, не должно переноситься на него лично. Здесь Делягин говорит практически то же самое, что говорю я, только более красиво и, наверное, более, может быть, непонятно. Не надо сейчас цепляться за мелочи. Евреи, буржуй, да кто угодно. Нам нужна смена власти, смена режима, смена системы. Те же самые навальновцы пишут в комментариях. А мы не пойдем на выборы, мы будем их бойкотировать, и все вы узнаете, насколько нас много. Ребята, это маразм. Это будет глупо выглядеть. Вы говорите, что вас много, так помогите общей массе, так сказать, народной. Вы сейчас встаете в позицию Собчак, против всех. А если учесть, что КПРФ и так всегда занимала второе-третье место во всех выборах, без поддержки Левого фронта, без поддержки Болдыревских, Бажутинских и так далее. Сейчас все эти партии движения объединились. Представляете, насколько много вас в сравнении? 2-4%. Общая цель ⁇ сменить власть. Вы не пиджак себе покупаете. Но, ну, надеюсь, в этом ролике я более подробно и внятно объясню свою позицию. Еще раз скажу, я не за Грудинина, не за Болдарева, не за Навального, не за Мальцева. Я против нынешнего режима, против нынешней системы. Я за достойную жизнь простого народа России, за достойную жизнь для себя лично, для моих детей. Я за достойную жизнь для всех вас, грызущихся между собой из-за амбиций своих предводителей. Все глобальные изменения происходят только тогда, когда встает проклятием заклеменный. Весь мир, весь мир, блять, голодных рабов. Когда пролетарии всех стран объединяются. Или всей страны. А когда они мелкими группками требуют чего-то по отдельности, то это в лучшем случае несанкционированный митинг, а в худшем банды экстремистов. Бездействие, кроме пыли, ничего не производит, и поэтому я пойду на выборы. Поэтому я буду голосовать за Грудинина. Если бы пропустили Навального, а Грудинина не было, я бы голосовал за Навального. Опять же, по принципу, поддержать большинство, невзирая на фамилию кандидата. Но сложилось так, и надо выжимать максимум из этой ситуации, а не толдычить одно и то же. Надо быть... Гибким и расставлять приоритеты правильно. Не голосуй, будет Путин. Голосуй, хрен знает, что будет и чем повернется. Хотите стабильности тухлого болота, сидите дома. Ничего не изменится. Хотите что-то поменять, меняйте, двигайтесь, действуйте. Главная задача сменить этих ребят, которые скоро всю кровь уже высосут, все жилы вытянут из народа. И в очередной раз хочется призвать всех, начинайте меньше верить и больше думать. Каким бы ни был вождь-предводитель, в любом случае он использует так или иначе, в большей или меньшей степени, вас в своих личных целях. Любой из них преподносит вам ту информацию, какую ему выгодно. И в том виде, в каком ему выгодно. Не надо зацикливаться на мелочах. До десятого года Грудинин был в «Единой России». Да в 2000 году большинство из вас, не кривя душой, признайтесь хотя бы сами себе – вы восторгались Путиным, вы кричали, какой молодец, он молодой, он не бухает, он говорит без бумажки, он знает несколько языков, он вообще красавчик. Не было такого. А я даже по своим друзьям знаю и помню, я сейчас им припоминаю, говорю, ребята, а помните, когда в 2000-х годах вы прыгали от восторга, когда Путина выбирали и говорили, что он разовьет малый бизнес, что он дал нам право слова, право голоса, он там еще каких-то ништяков вам натащил, наобещал. А я тогда был с этим не согласен. Я говорил, что мы взвоем еще от него. А сейчас многие из тех, кто восторгался им в то время, ровно так же, с такой же силой начали его ненавидеть. При этом выбирая себе другого кумира. Нахер они вам нужны? Мы народ, вот эта сила. А когда сто тысяч у Мальцева, миллион у Навального... Еще там три у Болдырева, предположим, еще пять у Грудинина. Это разбитая чашка, которую, вопреки традициям, еще можно склеить. И только тогда мы будем силой. Полтора десятка полукровок делят место, разбивая при этом электорат на ошметки. Я несколько месяцев назад говорил о том, что было бы замечательно объединиться оппозиции, и удивлялся, почему этого не происходило за столько лет ни разу. Хотя, в принципе, на Болотной было что-то подобное. И вот, наконец-то, говорят по идее Болдырева, это произошло. Тем более объединились самые мощные силы. Так это надо поддерживать, а не бороться с этим. Очень высок процент, что все равно будет Владимир Владимирович Путин, но после этого единого движения народа и обмана последующего за этим движением со стороны властей, я уверен, у многих что-то в мозгах поменяется. И, может быть, это будет как раз началом восстановления самоидентификации русского народа, российского народа, коренных наций этой территории. А вы не хотите думать, вам проще сказать, что автор проплачен. Прошу прощения, если резко что-то говорю, кому-то, может быть, это не понравится. Я не ставлю себя никоим образом выше других. Я уважаю мнение каждого. Просто я думаю, наверное, немного иначе. Но я очень рад, что огромная масса людей, большинство моих зрителей, думает примерно так же, прекрасно меня понимает и поддерживает. Голосуйте не за какого-то человека, а за общую цель. У меня почему-то это ассоциируется с тем анекдотом, когда одна девушка ждала-ждала принца на белом коне, а прискакал почтальон и принес ей пенсию. Хватит ждать, действовать пора. И забыл, небольшой пасскриптум. Если у кого-то, кто выступает так яро против Грудинина, есть какой-то реальный документ, подтверждающий какие-то его аферы, махинации, вышлите, пожалуйста, мне на почту хотя бы ссылку. Потому что все эти разговоры без документов, без подтверждений, это обычные, ничего не стоящие сплетни, которые разводят буквально про всех кандидатов. А то, как бы это не было удивительно, но все почему-то вдруг поверили в какую-то растиражированную всеми статью кремлеботов. Если бы расследования ФБК состояли вот из подобного пустого бла-бла-бла, вы бы верили в это? Завтра скажут, что Грудинин гомосек и шпион американский, и вы также это все понесете? Я считаю так, есть чем доказать и подтвердить, говори. Нет, это бабкины сплетни, и они недостойны внимания. И далеко не все евреи сволочи. Не все коммунисты – подлецы, и не все, с кем вы не согласны – дураки или проплаченные. Я допускаю, что я ошибаюсь с Грудинином, но я уверен, что на данный момент это самый правильный ход. Вы же по умолчанию верите в то, что знаете истину. А вся фишка в том, что ее не знает вообще никто. Кто-то может быть ближе к ней, кто-то может быть дальше от нее. Но какая она не знает ни один человек в мире, а правда у каждого своя. Вы выбираете будущее. Не на выборах выбираете, когда суете бумажку в урну, а до выборов сидя дома, решая пойти или не пойти. Всем удачи!